Станок 20G предназначен для заточки спиральных сверл. Этот простой станок позволит быстро и с высокой точностью восстановить режущие кромки диаметры геометрию изношенных сверл диаметром от 3 до 20 мм. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место, повысив оперативность работы. Для приведения станка в рабочее состояние достаточно поставить его устойчиво на горизонтальную поверхность и подключиться к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляются два цанговых патрона, комплект цанг, шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки сверл из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать цанги.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 Перестановкой установочных штифтов можно изменить профиль второй плоскости. Положения 5 и 6, 6 и 7 дают хорошее сверление. Положение 4 и 5, 4. Результат хорошая центровка. Положения 5, 6, 7 дают хорошее сверление при нормальной точности.